Приветствую на моем канале, с вами Елена Туманова и сегодня у меня отличное настроение, потому что сегодня я приняла для себя решение работать и зарабатывать в новом проекте. Почему именно этот проект вызвал мой интерес, я сейчас вам расскажу. Ну, во-первых, как говорится, подъехал тот проект, который дает нам зарабатывать в полном пассивном режиме. И это действительно так, потому что все люди, которые регистрируются под вами в общем количестве, в компанию, они все рандомным способом встают под вами. И вот смотрите, полчаса назад я зарегистрировалась, и вот у меня уже мой стол или мой уровень заполнился на 28%. То есть, ну вот уже такое количество людей встали на мой уровень, причем и здесь еще нет моих. Здесь самые главные фишки работают на смарт-контракте, деньги не хранятся в системе, админы не имеют доступа к деньгам, деньги зачисляются сразу на наши кошельки, и мы можем сразу, сразу пользоваться. Работаем в BNB, соответственно, мы можем зарабатывать не только монеты BNB, но можем еще и заработать на росте курса. BNB – это фундаментальная монета биржи Binance, поэтому рост ее однозначно будет. Итак, если вы хотите активно зарабатывать, вы тоже можете это делать, потому что прекрасная реферальная программа, поэтому я, конечно же, также приглашаю лидеров, кто уже застоялся и хочет работать. Ну и, естественно, этот проект будет интересен огромному количеству людей, потому что э, здесь... Ну, админы не имеют доступа к деньгам, и этот проект никто не может. Поэтому, ну, это вот вообще никак. Если люди перестанут сюда регистрироваться, ну, только в этом случае. Хотя вряд ли, потому что проект еще не запустился. Комьюнити уже 7 тысяч человек, а вчера было на момент моего разбора половиной тысячи человек, то интерес огромный. И это только русскоговорящее население, потому что еще не подключался азиатский рынок. Все другие партнеры со всего мира будут подключаться только после 8 апреля то есть запуск официальный будет 8 апреля ну поэтому мы сейчас вот в самом в самом с командой в самом начале рекомендую вообще не думать заходите регистрируйтесь на хотя бы на минимальный уровень он стоит 0 один BNB, ну это очень маленькая сумма. Сегодня я активирую еще один уровень, и после 8, вернее 8 апреля будут открыты совсем дешевые уровни. Но именно сейчас вот именно сейчас, у нас есть возможность вот этом, в самом самом-начале заработать даже до старта. Итак, Всем пока, всем желаю хорошего профита, если интересно, хотите получить больше ответов на свои вопросы, все мои ссылки находятся внизу под видео, ну а я приглашаю всех в мою команду, как обычно, я всегда на связи и каждому помогу, всем пока.